И всем привет с вами даркинг и мы будем снимать с вами майнкрафт и можно сказать то что это 6 серия потому что серия не записалась mm. потому что была записана только одна картинка и это было жесть. короче в этой серии я буду наверное добывать алмазы Вот это приветствие Это было смешно Господи, нет, нет, нет Так, ладно, лучше сначала подготовиться Во-первых, мне нужен хавчик Которого, наверное, у меня сейчас прям нету Сейчас... А, у меня что, один алмаз только остался. Ну, блин, ну это жесть. И кварц. А вообще, в принципе, я это хочу. Это и И еще кое-что. Есть много энержемчика. Я там все искал, искал и ничего не мог найти. Я там много раз помирал один раз помер, и все это моя была самая первая смерть в майнкрафте вот выживание конечно а сейчас короче делаю так и делаю вот так и буду пробираться наверх пока что будет быстрая перемотка короче мы ооо давайте искать слизни. так Х стоп а <г sprout> смотрите смотрите пойдем ка только знаете что сначала сделаем еду Ну, еще и немножко не могу нафиг, случай. Так сколько их у меня? Две штучки. Ладно. Оо. О, нет. Почему они прям сейчас заспаунились? Не все было раньше. меня бесит. ладно будем паркурить так. вот оно так ладно Господи, все перепито нет это я оставлю Так, ладно. Можно сказать то, что я все ненужное выкинул. А тебя нужно еще? Вс. Треш точно я все выкину. Так, что за лошадь? Скелета лошадь? Боже мой, что это такое? А -а -а -а. Чего? Наездинки? Господи, не надо, нет. Если это честно, то это у меня впервые. О, господи, если это не запишется серия, то я очень сильно буду зол. Это что такое? Это что? Кто знает? Господи. Это что такое? Офигеть. Я думал, то, что это у меня никогда не попадется. Господи. Так, что с этим делать? Наверное, их всех надо убить. Так, давайте я их всех только убью. Если, конечно, я смогу. Надеюсь, то, что я смогу. Но сначала я съем. И пойду на атаку. Так, запасаемся. Фух. Начинаем. Господи, у них еще и зачарованный лук. Ладно, если умру, то это не потеря. Все, давайте. В принципе. <связать> <связать> <связать> Ладно. Это тоже все минус. Где? Где? Блин. знаете в чем прикол то что это редко существует. Я такой, о подводник нормально короче мне нужно дичь короче мне нужно кое-что чтобы их взять с собой или просто сводчь водички а хотя это даже и не сработает <связывая> Блин, ну это жесть, конечно, это такая редкость. Стоп, а на них можно сесть? Блин, нет. Ну ладно. Пофиг. Я и так уже в шоке. А? Серьезно? Офигеть! Их можно приручить! И они тем более еще и не горят! Так! Где у меня было седло? Господи, это такая редкость! Мне лучше ее не терять. Тем это так красиво! Так и это еще. Тем более они еще и не горят. Вообще чудесно. Так. Ладно. Жалко то, что я на них вообще не могу поехать. Стоп! А можно я с помощью этого сядь? Ну, видимо, нельзя. Да, видимо, нельзя. Это очень сильно обидно. Ладно. Так, Если, конечно, найду седло, то это будет круто. Но так я их не смогу взять с собой. Обидно. А Берка-то у меня вроде бы и есть. А! Но не с собой. У Ха. меня вроде бы была берка. Они уже так заклебали. Сейчас этого убью. Сейчас, конечно, его найду. oh <laughs> Нужно сваливать. Эндоржемчук! О! Нормально, свалил. Господи, они же еще не могу так... А! Все, лошади пропали. Ладно, это и так, такая редкость. Господи, они меня отгоняют далеко от дома ай -эй -эй. Что мне с ними делать? могу бегать. А нет! Они все еще, еще там. Ладно, это нормально. Господи. Ладно, пока что свинину. Свинину добуду. Надеюсь, я еще свинину увижу. Точнее лошадей. Я в шоке. Здесь сейчас еще это время была печка. Ладно. Подождем. Пока что быстрая перемотка. И, короче, у нас все уже пережарилось. Мы будем теперь нормально восстанавливаться. Хоть что-то хорошее. Добываем и идемте-ка домой. Так. но они вроде бы не зайти спалиться, надеюсь. Фу. Так, где моя нора? Это, во-первых. Так-то не там. А где еще же? так не понял нашел ура все пойдем спускаться вниз так еще в плюс вот так поставь Эндермен. Ну, в принципе, мне уже Эндермен не нужен. Вот она, бирка! Точно! Блин, наковальня! Господи! Как же обидно! Ладно, будем копать, короче, железо. Так, Нужно только его найти. Нашел. Только их надо еще и убить. Да, легко. Так. А! Да, да, я потерял. А, нет, я потерял. Это, а, да. наверное, где-то полстака железа. Это самое удачное прохождение. Мне вот просто повезло. Так, у меня уже 22 железки. Нормально. Ой, еще. Нормально. В принципе, это было легко. Можно еще брать. Ну и все. Можно уже бегать туда. Наконец-то. Ну еще немножко железки. На всякий случай. Так, ну все. Теперь можем бежать спокойно. Фух. Пока это все переплавлялось. Я это все время ждал. Короче. Наконец-то. Крафтим первый блок. Ура! Так. Окей. Okay. Давайте-ка еще распроведаем их. Потому что вдруг я это зря делаю. И то потрачу время зря. Да, видимо, нет. Видимо. Так. Тест. Да, все с ними нормально. Вообще легко. А теперь Нужно только ждать. А это будет долго или нет кратери еще один блок это уже довольно много и будем еще больше искать креперов или скелетов чтобы были тебе бы, сделать и все у нас будет хорошо господи это уже неожиданно так много. Тоже подряд. Ладно. Так шесть стрел. Нормально. Но только где скелеты? Они же должны быть тут. Ладно. Потом тогда найду. Тогда возвращаемся обратно. И у нас тем временем... Еще наконец -то. О, да. Теперь осталось всего что четыре этих. Добыть и все. Точнее, не добыть, а переплавить. Наконец-то у меня будет наковальня. Я того долго ждал. Теперь. Наконец-то. Наковальня. Ура. зовем его все я его уже назвал и теперь идемте-ка за ним подождите-ка а седло седла нету, да, господи Ладно. это если что на всякий случай Надеюсь, я не просру никакую лошадь. М -м -м. Блин, с ними все в порядке. Они же вроде бы враждебные. Это полное нежизин, все. Значит еще его переменуем в барсик. Здорово. о о Ладно. Нормально. Это было неожиданно. Ладно. Это вообще пофиг. плыви. А, утопленник будет. У нас будет утопленник. Давайте-ка ждать. Как он будет тризубца? Так, да. Тогда уж идем обратно. Так я еще его так буду делать на всякий случай. О... О... О... О. О. готово. Так, тест. Тут уже начинается. Ну, в принципе ладно так и оставим вот так прямо хотя можно знаете как прям вот так а потом еще изучим вот так все нормально теперь можно сказать О. вот такого мне кажется хватит Теперь собираем это все. И можем наконец-то спать. Это, мне ещё, мне нужно, это хлама просто писит. Кроме этого. Доршеевчик. Вот, и всякое такое прочее. Ну ладно С вами был Дарки Всем удачи и всем пока